Привет всем зрителям и подписчикам моего канала. В этом видео я покажу вам заготовки под монеты 10 копеек и юбилейные 2,5 гривен из моей коллекции. А также Сим Загреба покажет две монеты из его коллекции: 50 копеек на заготовке с 10 и 2 копейки на совсем сторонней заготовке. Все показанные им монеты чеканили на монетном дворе Луганском станкостроительном заводе официальными штемпелями. И эти монеты оцениваются более чем 10 тысяч гривен. Если интересно, продолжайте смотреть. А еще в этом видео будет розыгрыш 100 гривен от партнера выпуска аукциона Виолити. Это место, где можно выгодно продать или купить монеты или антиквариат в вашу коллекцию. Условия конкурса будут в конце видео. Ссылки на аукцион и на канал в описании. Ну что, поехали? 10 копеечные монетки. Заготовка. 50 копеек на заготовки. Из 10 копеек. Довольно интересная а, заказная монета. 50 копеек на кружке 10 копеек. А как это могло произойти? Ее нужно как-то закрепить. Ну это подсунули не ту. Не тот кружок специально для того, чтобы сделать такой бак. То есть это, это не могло быть случайно. Угу. Лапки гурт, получается, а как понять, что это оригинальный, что это не там... Штемпель там оригинальный, то есть это Луганский патронный завод, это все, оригинальный штемпель и опять же стандартный 10-копеечный кружок. И сейчас вряд ли такое произойдет, потому что очень большая секрета. Сейчас такого не, да? не может произойти, потому что Киевский монетный двор работает ну, как нормальный монетный двор, а не как патронный завод, как это, как это было в Луганске. Хотя там все-таки было, что у них секретность, ну, эти мекизы. были названия для этих монет. Технически достать заготовки можно для любой монеты. Единственное, что обиходная мелочь немножко дороже ценится, чем, чем юбилейные заготовки. Сейчас вот я вам показываю заготовку под монету номиналом 5 гривен. Нильзиберовая заготовка. А, честно сказать, не помню, за сколько она досталась, но не очень дорого а, Дороже всего, конечно, ценятся заготовки под 50 копеек, 25 копеек, 1 гривну которые сейчас реально можно достать, и бывает их выносят, либо они каким-то образом покидают территорию банкнотно-монетного двора Украины. Возможно, есть такая теория, что как-то в роллах их выносят, пакуют, либо случайным образом бракуются. Но э, думаю, технически это ре реально сделать. И вот вторая заготовка, это под монету 2 гривны, я вот сейчас показываю вам визуально, что вы можете увидеть, как э, заготовка выглядит. Довольно прикольно. Честно говоря, я решил себе в коллекции данные две заготовочки отложить. Также у меня есть 10 копеек. А 25, 50 и 1 гривны пока нет. Так что, если у кого есть возможность, или вы работаете в местах, где можно такое раздобыть, пожалуйста, пишите. Я с радостью сделаю обзор на эту тему. А сейчас еще посмотрим интересную монету 2 копейки. Ну и вот это такой более интересный брак. То есть на кружке непонятно от чего. Тут кружок большего размера, чем должны быть 2 копейки. Кружок большего размера То есть вот это случайно, если э, двойной удар, это случайный бак, вот этот случайным быть не может. Специально подсунули не тот кружок. И Луганские же, да? монеты есть там ударенные на советских серебряных на полтиннике есть э, и так далее. Как понять, что это реально э, сделал Луганский патрон завод? А не, ну не это видно Гитара. по штемпелю, что ну, это видно. То есть взять лупу и посмотреть. Там сопряжение, э, изображение с полем, оно всегда разное. Конкурс заключается в том, что вам нужно угадать за какую стоимость будет продан вот этот данный лот. Ссылочка на него будет в описании. Довольно интересный лот. Много монет 1 гривна 96 -го года. Напишите в комментариях до 24 числа до 8 вечера будут приниматься ответы. Как вы думаете, по какой цене будет продан этот лот. И тот участник, который будет максимально близко и самый первый ответить на вопрос, получит 100 гривен на счет Violet на покупке либо на размещение ваших Лотов. Ну что ж, если вам понравилось видео, поставьте, пожалуйста, лайк и жду ваших комментариев. Всем пока!